Привет всем, меня зовут Кристиан я являюсь оператором службы поддержки компании BePay. В этом видео я хочу вам показать, как при помощи кошелька BePay мы можем очень быстро оплатить онлайн заказ. В качестве примера мы возьмем одного из наших партнеров, а именно заведение Andispizza. Чтобы оплатить заказ с помощью кошелька BePay, мы должны зайти на сайт Andispizza, затем мы выбираем блюдо, которое нам понравилось и оформляем заказ. Заходим в корзину, после чего нажимаем на кнопку «Заказать». Заполняем данные для доставки и выбираем как метод оплаты кошелек BP. После этого мы нажимаем на кнопку «Открыть в приложении» и подтверждаем платеж при помощи пин-кода. Мы успешно оплатили и теперь нам осталось только получить нашу доставку. У микрофона был Кристиан и увидимся в следующем видео.